Я похож на книжного червя. Возможно, это так. Но безопасник должен знать все и даже больше. Совсем не стыдно чего-то не знать. Стыдно не хотеть узнать больше? Проверь границы своей эрудиции. Смотри киберарену.